На самом деле, для меня технологической медицина, все, что с ней связано, в том числе и бизнес, ну это немного не мое. То есть, допустим, я делал устройство для слепых, и нужно было прям только это сделать, проанализировать социальную среду слепых людей, чтобы сделать саунток И как раз если бы я тут бы не узнал, что нужно было больше анализировать именно социальную среду слепых, то есть потенциального потребителя, я бы так думал дальше, что мой проект прям сильно-сильно успешен, продолжал бы делать. То есть я, может быть, в будущем продолжу работать над своим проектом, но нужно уже больше анализировать перед тем, как его делать. А так, я познакомился с хорошими предпринимателями, мне понравились такие люди, как Валерий, нет, Виталий и Роман. То есть, потому что, ну, может, я что-то с ними нашел похожее, и они мне дали отдельные советы. вот и нашел новых друзей вот, из Магадана, из Москвы вот, будет с кем встречаться, если я в Москву приеду. Приезжал я с теми намерениями, собственно, с теми, с какими я и уезжаю. Это получить знания, набраться опыта. А, собственно, что я ожидал от Артека, я получил. Это очень большой опыт и очень много знаний именно получено от экспертов, которые к нам приезжали пусть я, конечно, не прошел на, этот, э, на сдачу проектов, на защиту но я не буду останавливаться на достигнутом я продолжу проект с, со своим инновационным столом я доработаю его я придумаю отдельные комплекты для него и Буду идти пока в этом направлении. Я видел их проекты, когда они выступали вчера, до того как у них, можно сказать, был акселератор. И вот после этого акселератора, вчерашнего жалко, что я туда не попал, вот их проекты вот, вышли на совершенно новый уровень и я этим восхищен. Вот лично я уезжаю из этого лагеря с очень большим количеством опыта, и я безгранично благодарен организаторам, что смогли познакомить нас с такими замечательными людьми, э, спикерами, и я очень рад, что попал сюда.